Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим рецептом окрашивания яиц без красителей в луковой шелухе. Яйца получаются яркими, оригинальными, не похожими друг на друга, а главное, никакой химии. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем луковую шелуху. Чем больше ее будет, тем ярче получатся яйца. Помещаем... Ее в какую-нибудь кастрюлю, желательно ту, которой уже не пользуетесь, чтобы не жалко было вдруг окрасить. Я специально взвесила, у меня тут 100 грамм луковой шелухи целый такой пищевой пакет для продукта. Вот так плотно в я и теперь надо эту шелуху промыть хорошо с проточной водой чтобы избавиться от пыли сейчас я залью пойду под кран промою и покажу уже готовый результат дальше заливаем чистую шелуху водой комнатной температуры так чтобы полностью покрыть литра два три наверное. ну вот вся шелуха у нас покрылась водичкой оставляем теперь настаиваться полчаса спустя 30 минут ставим кастрюлю на огонь и ждем пока закипит чтобы быстрее было можно накрыть крышкой с момента закипания варим шелуху на небольшом огне полчаса Через 30 минут огонь выключаем и даем отвару настояться до полного остывания я обычно делаю с вечера а уже на следующий день крашу яйца отвар наш настоялся повторяю прошла целая ночь у меня но если вам нету времени так долго ждать часа 4-5 будет достаточно теперь отцеживаем его через сито и уже процеженный отвар переливаю назад в ту же кастрюлю наш натуральный краситель готов теперь займемся яйцами они должны быть комнатной температуры и чисто вымытыми часть из них мы сварим так как есть а другие украсим любыми подручными средствами это и крупы и нитки и любые травки тут же петрушечка укропчик и конечно же нам понадобятся Капроновые чулки, которые я разрезала на такие вот кусочки. Берем кусок капрона. Насыпаем туда горох. Яйцо смачиваем в воде, чтобы лучше горох пристал. Вот так выкладываем. И хорошо затягиваем плотненько, чтобы вокруг яйца это все разместить так, оборачиваем и фиксируем ниткой яйцо мы хорошо завязали теперь распределяем горошинки по всему яйцу равномерно Также поступаем с рисом. Отмакиваем яйцо, кладем, завязываем. И также распределяем зернышки риса по всему яйцу. несколько яиц обмотаем толстыми нитками чтобы нитки не скользили обмакиваем яйцо в воде и начинаем произвольно обматывать как нам нравится как получится Некоторые оденем резиночки, И формируем какой-нибудь рисунок на яйце. Можно декорировать яйца с помощью обычных ниток. Берем ниточку, делаем из нее такой кружочек, наматываем на палец, потом снимаем вот такие кружочки, получаются. И лишнюю ниточку обрезаем ножницы. разных цветов возможно они потом тоже как-то перебьются на яйцо и будет своего рода такой разноцветный рисунок ну, вот такие заготовочки у меня получились теперь беру капрончик яйцо смачиваю личкой. несколько ниточек на капрончик сверху яйцо и сверху на яйцо тоже вот так вот ниточки помещаю. дальше завязываем и заматываем фиксируем ниткой самое интересное берем листик смачиваем его водой прилепливаем на яйцо расправляем как нам больше нравится и теперь этой стороной на капрон также можно листик с другой стороны приклеить и заматываем берем укропчик также можно клеить несколько разных листиков создавая целые композиции тут уже насколько хватит вашей фантазии ну, и так поступаем со всеми листиками которые вы только смогли найти пытающиеся что-то выложить из них так. все яйца у нас готовы к окрашиванию Теперь добавляем в наш отвар столовую ложку соли, размешиваем и погружаем туда наши яйца. Яйца должны быть полностью покрыты жидкостью. теперь на огонь вариться. огонь включаем небольшой чтобы яйца равномерно прогревались и не потрескались ждем пока закипит и варим после закипания 8-10 минут через 10 минут достаем яйца в холодную воду для более интенсивного окраса можно немножко дольше поварить или же оставить яйца остывать прямо в этом отваре Теперь разматываем наши яйца обрезаем капрон снимаем все лишнее вот такая красота у нас получается смываем и выкладываем на салфеточку чтобы высохли это то которое было замотано ниткой. картина получилась вот такое интересное яйцо получилось то что было в рисе а вот такое с горохом Теперь вытираем яйца на сухобумажной салфеточкой смачиваем спонжик в подсолнечном масле и натираем яйца подсолнечным маслом для придания блеска. Вот и все. Красивые яйца на Пасху в луковой шелухе готовы. Если вам понравился этот способ покраски яиц, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.